Давай нахуй сейчас вот так сядем вдвоем, туда смотреть будем. И кто-то выйдет, а мы ему в ебучку. А -а -а. можно, можно Не надо. Пока не -а вставай, Да-да-да. Справа, справа, да. да. Изи а -а -а. нахуй. Чего? Калёный Смотри б... Видишь? Ага, интересно Бах Что, <как> блядь? Лол, это как? Там видимо уголочек <как> <как> <смех> take time, take куда ты идешь, Галя? Галя, ты куда? <смех> <смех> oh Ах, кто-то без маски ещё Ммм, Феникс утромнул, блядь Окей Пипиздай, его не видела С ножа, смотри, с ножа, с ножа убьет. А! Смысл что? он тоже лень о май го д Хорошо! Хорошо! Спасибо! Либо не, не надо! Не надо! Уф. Yep. ЧТО? Там стоит